Меня зовут Радагаст и сегодня расскажу вам о системе шифр, своих о ней впечатлениях и довольно свежих с прошлых выходных воспоминаниях о том, каково играть по одному из ее сеттингов, а именно по детской настолке «Нет, спасибо, злу». Для начала об экспонатах, которые я тут выставил. В районе где-то 2012 года появился кикстарте вот Нуминеры, после которого вот эта книжка вышла, и я тогда в него не вписался, вместо этого выбрав параллельно шедшую компанию «13 эпохи», но потом книжку все-таки купил, с удовольствием ее прочитал и по ней потом играл. Хоть и без моей поддержки, но Кикстарте набрал какие-то феноменальные для той пары деньги в районе там, полумиллиона бусурманских рублей. Сейчас на наши деньги это, извините, там 40 миллионов на минуточку. Ну, на Крауд-Репаблике, когда Путиискатель набрал сумму в 10 раз меньшую, это было абсолютной сенсацией для нашего ролевого сообщества. Но сама Нуминера была сеттингом очень далекого будущего. Такого далекого, что смысла проводить какие-то параллели с нашим миром вообще абсолютно нет. Но цивилизация как бы там то взлетает, то разваливается. То есть не планомерно развивается как в каком-нибудь там звездному пути. А вот так вот то туда, то сюда. И по этому миру, который как раз опустился куда-то там на удобный и близкий нам уровень средневековья, но с постапокалиптически разбросанными вокруг ништяками, мы как раз и бродим туда-сюда, и в том числе находим нуминеры Это такие вещи, которые сделал непонятно кто, непонятно когда. Срабатывают они только один раз, скопировать их нельзя, и коллекционировать их тоже слишком опасно. Они вот ну, буквально взрывоопасны, и чем больше их, тем сильнее. Но у каждого персонажа есть четкий лимит того, сколько их можно носить с собой, безопасно. Короче, на практике там получается, что такая немного странноватая, ну в хорошем смысле, Зачистка подземелья с акцентом не на, собственно, геноциде кабольдов, а на том, что надо куда-то пробраться, э, там чего-то там поразгадывать какие-то загадки, влезть в чужие тайны, нахапать себе этих нуминер, э, тут же по-быстрому их потратить, э, чтобы можно было потом взять новые, когда найдешь. Э, монстры там тоже есть, но суть не в них. Э, в, как бы в, Если в, подсем, в последних подземельях и драконах, ловушка это такая разновидность монстра, то тут, пожалуй, будет наоборот. Даже монстр это разновидность ловушки или загадки. Водить по этому сеттингу я не водил, но играл несколько раз с разными ведущими, ну и книжки всякие разные читал, не только эту. В 2017 году вышла вторая версия с очень грамотно сделанным кикстартером, потому что она состояла из двух частей. Одна развивала, улучшала и просто полировала вот дословно эту первую книжку, а вторая как бы полностью делала ее сначала, то есть добавляла совершенно новые классы, способности, все-все-все. И вполне прогнозируемо они подняли опять нехилый бюджет уже в 800 тысяч долларов. Спустя где-то год после первой номинера вышел вот этот вот сеттинг странное. Он был про мистическую версию как бы нашего мира, в котором выдуманные миры из там, мифов, книжек, фильмов и так далее становятся разумными. И по ним можно путешествовать. Про него много не скажу, потому что читал, конечно, внимательно, но сам не играл, а от одного чтения как бы мудрости маловато. Спустя еще пару лет, в 2016 вышла вот эта вот игра под смешным названием «Нет, спасибо, зло». Тут я уже вписался в кикстартер по полной, поэтому мне достались и коробка основная, и дополнительная, и карта на скатерти, и что там только еще не было. Эта игра уже была для детей сделана и написана специально, что происходит как бы не так уж часто, ну, в казуальном, так сказать, игродельчестве. Поэтому хотелось взглянуть, что же там такое они наворотили. Так что же связывает вот все эти экспонаты, зачем я их так вот выставил? Ну, во-первых, главным автором каждого из них является Монте Кук. Это такой очень именитый игродел, работавший с 88 -го года сначала в ИЦЕ, это которая система Раллимастер, Rallyma известная своим миллионам таблиц на каждый чих. А потом в ТСР, ну и, соответственно, в ВОТЦЕ. У него довольно своеобразный стиль, и ну, я лично большой его фанат, его работ эпохи Малхавака. Всякие там арканы разной степени раскопанности, книга такой мощи, книга сикой мощи он замечательно понимал вот D20, тройку ДНД. И дополнение писал такие классные, полностью укладывающиеся вот механически в систему, ну, с небольшой скидкой на мачкинизм, но с хорошим полетом фантазии. К сожалению, собственно, вот геймдизайнерские позывы частенько у него тоже страдают именно от этого. Получается больше полета фантазии, чем продумывание того, как вот одни элементы будут работать вместе с другими. Поэтому с равным постоянством он то хватает самые высокие награды своими продуктами, то получает водопад отзывов формата, что-то я все читаю и читаю, а мне все хуже и хуже. Второе и еще более важное, что связывает это, эти ролевые продукты, это система. Все они сделаны по разновидностям того, что называется система шифр. Значит, система там ну, достаточно большая, но так в общих чертах за пару минут она заключается вот в чем. У каждого персонажа есть несколько параметров, обычно что-то типа силы, что-то типа ловкости, что-то типа интеллекта, названия иногда меняются. Каждый параметр имеет и значение стандартно-максимальное, и фонд какой-то вот фишек э, таких, обычно фонд этот размером в это значение, ну плюс-минус там какие-то особые навыки, и этот фонд можно на что-то тратить. Работает в принципе нормально, это, ну как бы это такое вот э, крайне маленькое количество параметров, мы видели уже сто раз в разных системах. Проблемы тут только небольшие, описательные, когда оказывается, что нужно там вот открыть сундук, и для этого персонажу нужно потратить пункт скорости. Даже если открывает сундук, он медленно. Создание персонажа включает составление фразы «я такой-то тот-то, который чего-то там делает». Сказуемое здесь это что-то типа класса в остальных системах. То есть название у них там немножко дикие, то есть для Нуминера это Глефа, Нано и Джек. А в странном там вообще там Вектор, Крутильщик и еще, еще кто-то уже забыл. Но как бы вообще имеется в виду вот классическая такая тройка воина, волшебника и виртуоза. То есть, как у ядра подземелья и драконов, или, в общем-то, как и в черновиках, циклопов и цитаделей, да и во многих других местах еще. К классу могут быть модификаторы, там сильные умные начитанные и так далее, со своими бонусами. Ну и потом, вот вот который что-то там делает, это называется фокус. Это такой как бы основной растущий навык. То есть он может там быть не знаю, сражается двумя клинками или пасет духов, ходит как кошка, бегает как ветер. Так вообще такая схема создания персонажа весьма годная. Каждого элемента можно сделать мало, и персонаж будет выходить вот чисто комбинацией этих элементов. На деле комбинации не всегда одинаково комфортны, поэтому далеко не все слова сочетаются с названиями типа вот «вектор» или «нано». Ну и как бы фраза «Я умная глефа, которой не нужно оружие» Технически это нормальная концепция персонажа рукопашного бойца с плюсом на интеллект. Но натощак и без пол такая фраза, э, без хотя бы сдавленного смешка ну, ну не читается. Далее. Все броски делают игроки. Если атакуют, то на атаку, если защищаются, ну типа спас броска получается. Сложность снижает, э, снижает усилие, как э, трата фишек из фонда. Наличие навыков и инструментов. Навыки там на 1-2 пункта, инструменты на 1-2 пункта. И дальше на d20 нужно добросить до тройного пониженного усилия. Уже поправленного всеми этими навыками и прочим. В нет спасибо злу они совместили шкалы сложности и броска. И получили вполне, в общем-то, работающий движок на d6. В, основном, в основной шифр входит много правил, отваливающихся естественным образом при таком упрощении. Скажем, тоже усилие, оно там стоит три фишки на первый шаг, 5 на два шага, 7 на 3 и так далее. Но из этого можно отнять максимальное значение используемого параметра. То есть максимальное, а не того количества фишек, которые у тебя в данный момент есть. И ограничения на то, какое там максимальное усилие, тоже они идут там от ступени развития персонажа, от навыков, еще там чего. Это все достаточно легко убирается, если хочется именно вот упростить, упростить систему. Чем он здесь и занялся, этот и кукваш Так как в системе уже есть фонды, то есть счетчики, то есть счетчик хитов оказывается не нужен. Атаки монстра просто забирают фишки из этих фондов. В проекте хорошая механика, годная, про нее э, надо просто помнить, когда пишешь всю, весь остальной остаток книги. А то вот во всех версиях, которые я читал, после гордого сообщения о том, что все параметры равны, идет список монстров, которые снижают практически все до одного, только силу. И достаточно случайно выбирающий ведущий будет сильно косить именно в эту сторону. В «нет, спасибо, зло» есть очень хорошее изменение в том, что есть еще один параметр – параметр крутости. И фонд его тратится только на помощь другим. И так как механика все равно, ну, особенно в этой версии, настраивает на трату всех фондов, то это тебя подталкивает помогать сам партийцам. Ну и самое главное – это опыт. В роли Википедии мы написали про Нуменеру, что опыт – это такой же ресурс, как все остальное. На практике это означает вот что. Игра идет как обычно, то есть ведущий описывает, что происходит, игроки отвечают, что они делают, дают какие-то заявки, мастер отвечает, как и что работает и так далее. Но в какой-то момент мастер может сделать заявку, сам вмешавшись в обычное развитие событий, и скажем сказать, что вот вы сидите у костра, делите сокровища, а из кустов на вас нападают внезапные медведи. И игрок имеет право отказать мастеру в этом вмешательстве. В этом случае игрок сам платит штраф за это, отдавая мастеру пункт своего опыта. И игра продолжается дальше, как ни в чем не бывало. А может игрок допустить вмешательство, и тогда он получает от мастера два пункта опыта, один из которых забирает себе, записывает, а один отдает кому-то другому и объясняет за что. На мой взгляд и на мой опыт это не ну, не очень такая обкатанная механика получилась. То есть, у меня такие всегда там в черновиках вылезают на этапе тестирования, когда так вот вроде как сам глянул, вроде как все окей, там немножко кубики покидал, все работает, можно идти тестировать. А потом садишься играть, и оказывается, что не все так просто. Либо просто спамить можно этим правилом, или наоборот, оно никому не нужно, или комбинация с чем-то другим какая-то странная, или натянутое объяснение. Ну вот, что такое некомфортное? И здесь, во-первых, нет четких страниц, четких границ того, что такое вмешательство. Вот в какой момент я не могу уже как мастер сказать, что это нормальное течение обстоятельств, а должен сказать, что нет, вот, а вот сейчас я вот хочу чего-то там особенного. Как бы, по идее, все, что происходит в мире, оно является последствием чего-то другого, возможно, случайного, но, тем не менее, чего-то является последствием. Если здесь на нас нападают медведи, они, они откуда-то взялись и они откуда-то по какой-то причине шли вот в этом направлении. К нам, не к нам, но они какое-то время шли и их, соответственно, кто-то мог увидеть, еще там чего-то. Но, как бы, э, ролевые системы всегда это моделируют с на каком-то уровне абстракции. Вот. Но это, во-первых, а во-вторых, непонятно, что делать с ситуациями, в которых замешано несколько персонажей. Ну, вот это вот описанная ситуация с сидением у костра и медведями. Да? что Понятно, что можно медведей на одного натравить, когда он там по маленькому в кустике отойдет. Но если вот хочется мастеру именно вот нападение такого внезапного стенка на стенку, что если часть партии при этом хочет отказаться, а часть нет? Ну, как бы, это все ситуации, которые хороший мастер может все это разрулить на лету. Я просто указываю на то, что система ему не помогает. Система его запутывает в этом. И это не очень хорошо, на мой личный взгляд. Отдельно про те моменты, которые, ну, как бы, не очень так сработали в упрощении вот системы для «нет, спасибо, злу». Во-первых, у нас есть тройка разных уровней детальности систем. Вообще, это, как бы, хорошая идея, которую другие игры пытались ввести. Правда, пока идеального воплощения ее я не видел. Почему оно здесь не сработало? Потому что детализация коснулась в том числе и добавления кучи системных модификаторов, которые не только персонажа дорабатывают, они плюсики ему еще дают. Поэтому получается, что играть на простом уровне, чисто вот по цифрам, получается сложнее. Да, знающий это мастер будет ставить просто ниже начальную сложность. Но все-таки такой вот эффект есть. Во-вторых, та же проблема с числом игроков. Если вы играете в пятером, и каждый из сопартий сдает вам пункт крутости, то можно шанс провала ну, чуть ли вообще не на нет свести. А если игрок один, а игра заявлялась как подходящая для ролевика родителя и одного детеныша, то шансы куда хуже. Как человек, водивший огромное количество игр вот, один на один, я знаю много возможных решений. В том числе самое простое это считать помощника за отдельного персонажа, потому что помощники тут тоже есть. Если с этим ничего не делать, то опять-таки пропадает источник плюсиков. И действительно у игрока под рукой получается дополнительно еще лежит какая-то целая гора фишек, с которой ничего нельзя сделать вообще. Далее чисто терминологическое докапывание такое. Вот система, как и лист персонажа, используют слишком много, слишком длинных слов. Да, система описана, э, стиль описания системы, стиль вообще всех этих книжек, э, именно вот этой вот коробки, он э, ну, выглядит так, как будто, э, как будто он написан для детей. Но если вы действительно хотите, чтобы пятилетние игроки могли этой штукой пользоваться, то возьмите слова, которые они уже знают и как раз учат. Им это даже поможет их лучше выучить. Вот я специально погуглил, поискал, какие слова в англоязычных школах учат на каком, в каком классе. И вот вам э, сделал такую подсказку. И как бы если слово пул, скажем, они смогут э, узнать помимо школьной программы просто как название бассейна, скажем, то слова типа хасл или сайфер мало где вообще подцепить можно. Последнее это вообще, это долбанный стыд, потому что это тот самый шифр из главной системы. Шифр это синоним, синоним номинеры из номинеры. И это вот такая одноразовая штука. Только здесь ее, выполняет, ее роль выполняет спутник, которого, если потом покормить, то он получает еще одну случайную просто из колоды на халяву. И, ну, если это что-то, что делает твой тайный невидимый э, единорог, то это может быть финт, трюк или фокус, или кунштюк, ну что угодно, но это явно не шифр. Это было дурацкое слово еще в основной системе, но там... Там были и другие дурацкие слова, а зачем оставлять единственное дурацкое слово для, в системе для детей. Вот. Ну и естественно там еще написано, что игра продолжается полчаса, это тоже естественно полная ерунда. ну у нас получилось где-то часа по два на игру, если так особенно сильно не затягивать, если никто не начинает капризничать или там хотеть есть или еще там чего, то как бы за два часа можно вполне отыграть один такой небольшой модулек на буквально там ну, меньше, чем десяток сцен. Если э, торопиться играть на полчаса, я вообще не знаю, что там можно успеть и можно ли вообще успеть создать персонажа и как бы э, вообще объяснить, что происходит на листе персонажа, если играют в первый раз. Вот, ну и как бы помимо всего этого, в общем-то, ну то есть я фокусировался на каких-то негативных деталях, потому что, э, ну потому что на них надо фокусироваться, когда делаешь э, отзыв, потому что все остальное, значит, хорошо. Вот, значит, еще раз, помимо всего этого, вполне рабочая базовая система шифр. Если вам нравится, скажем, фейт, но все-таки он кажется вот каким-то слишком простецким или просто... Просто вот на душу вам не ложиться, оказывается вам слишком далеким от подземельй и драконов. То пробуйте, будет вам счастье. И э, тоже вполне рабочая вообще так игра вот «Нет, спасибо, зло», которая э, она не очень похожа на то, что могло бы получиться у грамотного игродела, у геймдизайнера целенаправленно и умышленного проектирующего продукт для детей. Но так вообще вполне может сгодиться и вполне работает, если ведущий просто как бы э, своим опытом, своим знанием все дыры будет на лету залатывать и объяснять. Но с другой стороны, конечно, это можно сказать практически про любую систему вообще. Надеюсь, было информативно. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.